Вот, молодец, да, спинку только не гни, когда все, ничего-ничего можно бросать, это же невероятно тяжелый вид, а ты его поднимаешь, когда подседаешь, локоточки вот так держи, ну ладно, нормально пойдет, бросай. без как как упражнения постарайся с подрывом да да да есть а будешь вставать на носочки будет получше эффект эффект подрыва будет получаться лучше ну ладно ладно пусть пусть начнется с имитации <сосе> -м -м. хорошо Все, в груди. Хоп, держи дальше. Локти вперед. Локти вперед. Ага. И грудью вытаскиваем. Вот. Давай, давай. Молодец. Все, ладно, бросим. Ролики есть, Макс, подожди. Не забывай заднюю, заднюю ноги, пяточки разворачивай. Сейчас нормально, Чуть поменьше поседай. Хорошо. Побольше ножки